На Сегодня мы рассказываем вам, как достать ферму и зарабатывать Итак, поехали. Вы чувствуете, как криптовалютой? Поехали искать реальную ферму. Здорово-здорово. С приездом. Надеемся, нормально доехали? Вы извините, что такие меры безопасности. Я понимаю, в багажнике было, конечно, мягко ехать, но ради того, что здесь происходит, мы готовы пойти на такие жертвы. Ну что, покажи, как выглядят фермеры 21 века. Сейчас покажу вам настоящую ферму. Погнали. сколько эта вся штука генерирует крипты в день? Она разная, добывает, поэтому сложно сказать. Одной больше, другой меньше. Плюс мы постоянно переключаем, поэтому в один день это одно количество, в другое другое. Все валюты по-разному стоят. А есть какие-то алгоритмы, которые вот реально можно порекомендовать нашим слушателям? Или это каждый день меняется, типа майнить сегодня Dash? Это, там... к... это каждый день меняется, но лучше майнить какие-нибудь криптовалюты в топ-20, чтобы быть уверенным, что они... ничего с ними не случится такого кардинального. Ну, то есть на Асике, которые мы видели с тобой в другом помещении, надо майнить там одни валюты на карточке, которые мы видим здесь совершенно другие. Тут в общем, можно майнить, наверное, тысячу разных валютных карточек, в отличие от асиков, и это преимущество карт. Многие считают ошибочно, что майнинг это незаконно, нелегально, крипта это нелегально. На самом деле это вообще не так. Это просто не регулируется никаким образом, но это не значит, что это незаконно. На самом деле, если даже посмотреть, у нас есть официальные лица, как интернет омбудсмен который советник Путина, и который в свою ферму показывает вообще всем телеканалам, туда можно спокойно прийти как на экскурсию. Сейчас нет законодательства, Путин уже сказал, что оно должно появиться до 1 июля 2018 года, соответственно, через полгода уже будут все нормативные акты, и полностью вся буква закона будет написана, и будет понятно, что это, как это, какая законодательная база. И боишься, что вот, когда выйдет закон, придут какие-нибудь ребята из специального отдела по майнингу и сделают вот так вот там возле завода? А у нас все официально, у нас все официально, у нас официально оборудование, везенное в Россию с уплатой НДС. Все сертифицированное, все нормально везенное. Многие просто грешат с ВОЗом. У них там серый либо черный ВОЗ, либо там левое оборудование, либо они не платят налоги. Надо заплатить просто как физлицо там 13% подоходного с того что получилось вот и все есть, с майнинга короче в ближайшее время ты думаешь будут внедрены какие-то налоговые ставки которые майнеры будут обязаны платить за то что они используют электричество и манер в этой да все верно ты да. тоже боишься смотреть вниз я уже привык я не первый раз я понял я стою у меня ноги дрожат я думаю как бы тебе задать вопрос а еще надо иногда фермы снять что я здесь Поставить сюда, опустить, потом поставить обратно. А каждый из них весит килограмм по 10. что нибудь падал уже вниз? Нет. Слава богу. Ну, да. Можем вырубить это на часок, чтобы снять интервью. Ты что, Серегка? не Слишком дорого будет. Сколько денег за час ты потеряешь? Десятки тысяч. Долларов? Ой, Здесь реально настолько все кипит. Криптовалюта рвется из каждого шкафа. Просто здесь у нас... Лайткоины, биткоины, Дешкоины, Друзья, мы сейчас с вами переместимся в более тихое место, чтобы задавать Жене все вопросы, которые вы задавали. Привет, друзья. У нас сегодня в гостях человек, который совсем недавно получил премию за инновации в сфере технологий блокчейн и криптовалют. Александр Уляшкин. Саш, привет. Привет, привет. Ну, Расскажи, пожалуйста, что это за премия такая и как ты вообще до жизни такой докатился? Как докатился? Слушай, это произошло совершенно неожиданно даже для меня, потому что эта премия вручается уже на протяжении 7 лет. И в этом году ее получили такие компании, как МТС, Аэрофлот, Паузбербанк. И FX Coin это наше приложение, которое позволяет приобретать биткоин с помощью дебетовой или кредитной карты за 15 секунд. Все. Ни один банк у нас не обеспечивает эквайринга карт для прямой продажи биткоина. И европейские банки немногие на это пишутся. Я придумал, как это сделать, и, соответственно, покупка биткоина через FXCoin – Теперь не сложнее, чем вызов такси. Вы просто вводите номер карты, жмете купить и покупайте биткоин за 2 секунды. Это, по-моему, вообще круто. Каждый день нам с вами после а, наших выпусков пишут, как купить биткоин. Наверное, человек 10-15 в день каждому. Люди просто реально не понимают, как это сделать безопасно. Если сделка краткая, краткосрочная и на небольшую сумму, то вполне разумно воспользоваться каким-нибудь приложением, типа моего, либо обменником, который позволяет купить биткоин достаточно быстро. По практике говоря, все, что свыше 100 тысяч рублей, то лучше покупать это SEPA либо Свифт переводом на биржу, которая позволяет принимать фиатные деньги, либо обеспечивать личную встречу с помощью друзей, либо знакомых, которые уже имеют в этом опыт, потому mm -hmm. что все сделки, которые проходят по картам дебетовым, кредитным в нашей стране, естественно, мониторятся и любая отправка денежных средств в общей сумме более 600 тысяч рублей с карты на карту финмониторингом очень четко может быть отслежена, а некоторыми банками даже заблокировано. По факту, если вы хотите грамотно провести сделку приличной встречи, обращайте внимание на следующие моменты. Первое. Используйте, во-первых, только кошельки с закрытыми ключами, ну, контроль за закрытыми ключами, который обеспечивается на вашей стороне. Проверяйте, пришли ли вам биткоины на ваш адрес э, только через свои устройства и только по собственному интернет-каналу. Второе, обязательно дожидайтесь подтверждений. Потому что, если, например, произойдет ситуация, когда вам отправили битки и транзакция появилась в мемпуле, а при этом вы еще не получили биткоин, а продавец говорит, извините, мы срочно торопимся на самолет, нам пора убегать. Вы можете остаться без биткоинов и без денег, потому что транзакция, которая еще не попала в первый найденный блок или вообще в какой-нибудь найденный блок, ее при определенных махинациях можно изъять из мемпула, и вы останетесь и без битка и без денег. На самом деле, биткоин купить в нашей стране, мы поговорим про нашу страну, можно несколькими способами. Первый это в обменниках, второй это на биржах, третье это в приличных встречах, и четвертое, это в некоторых мобильных приложениях которые позволяют приобретать битки с помощью каких-то платежных систем либо э, дебетовых или кредитных карт. Плюсы и минусы обменников достаточно быстро, э, достаточно любое ну, большое количество вариантов оплаты, как пирту-пир переводы, различные платежные системы, Kiwi, Яндекс Деньги, все такое. Минусы дорого. Второе, э, они практически все работают в ручном режиме. Третье, возможно, кидалово, обязательно, прежде чем в любом обменнике купить что-то, посмотрите его отзывы не на сайте обменника, а на сторонних сайтах, где, которые не подконтрольны обменнику, потому что фуфловые площадки обычно всегда быстро м -м, всплывают, как скам-проекты, а, про хорошие площадки нет, нет, да люди пишут, что она нормальная. Второе, биржи. На данный момент, если вы хотите завести более-менее крупную сумму в биткоинах и не хотите лично встречаться, используйте СЕПА-перевод, используйте ту биржу, которая вам по душе. Имейте в виду то, что все биржи, которые на данный момент популярны, они централизованы, есть варианты, и возможность скама в любой момент, любой из них, э, все риски на ваших плечах, соответственно, как это было летом с btc Третий вариант – это покупка при личных встречах. Про личную встречу я уже сказал. Это огромный плюс при больших суммах покупки, вас не спросят банки, что за перевод, откуда деньги. Второе, вы скорее всего купите дешевле, чем в обменнике и на бирже, потому что при грамотной постановке личной встречи можно купить и по 1,5, по 2, по 3 процента, но не гонитесь за этими нулем процентом, двумя процентами, тремя. Лучше купите за 4, за 5 в том месте, где вам гарантированно скажут, что вы купите именно биткоины, например, не вас пролечат мошенник и не отправят вам биткоин кэш потому что у них одинаковая адресная ну, адресация сегодня биткоин порядка 20 тысяч долларов там плюс-минус сотка баксов подумайте время ли сейчас заходить может иметь смысл подождать 3-4 месяца и хоть какой-то коррекции чтобы зайти на крупную сумму да вот будет ли она а вот будет ли она вопрос поэтому если вы хотите покупать биткоины на долгосрок и, то есть на два на 3 года, и забыть, кстати, больше трех лет не рекомендую пока. То есть через три года будьте внимательны. В тот момент, когда в десятилетнем э, графике по времени вы увидите пик экспоненты, который будет плавно переходить в какую-то окружность, сливайте. Пишите ваши комменты, будет здорово на самом деле. Всегда включайте голову. Не, не гонитесь за этими супер хайповыми моментами. Можно жестко караться, поэтому лучше недельку разобраться как работает биткоин, посетите курсы, конференции, в конце концов. Женя, у нас очень живой интерес у всех подписчиков к майнингу. Расскажи, как ты вообще к этому пришел, с чего ты вдруг решил заниматься майнингом, оборудованием, поставками? Ну, я вообще всегда занимался с электроникой. В mm -hmm. какой-то момент э, я понял, что начинается новая интересная волна э, на криптовалюты, блокчейн. Mm -hmm. Это еще было в 2016 году. Вот. Начал с того, что просто купил себе несколько биткоинов. Сначала несколько, потом э, в итоге у меня было на 526. А 26. Слушай, я их покупал по 600-900 долларов, то есть достаточно низкая цена, и я а. продал их по 1300 где-то, и ну, я очень радовался это, да? этому, да. И как раз э, примерно тогда я купил себе еще несколько ферм, вот, и, и мы начали, собственно, с них манить. Потом ко мне обратились друзья, помоги сделать нам ферму. Вот, И так это началось, что сначала я сделал для себя, потом для друзей, потом из этого начался бизнес. Сейчас мы выступаем как фонд, в который люди инвестируют для того, чтобы сделать майнинг под ключ. То есть человек приходит с определенной суммой, мы ему и оборудование организуем, поставляем его самостоятельно и размещаем его. В промещении профессионально подготовленном с вентиляциями mm -hmm. со всей электрикой если прям взять простым языком вот сколько стоит одна единица И вообще на чем сейчас стоит майнить сейчас больше хайпа по асикам все смотрят на это оборудование mm -hmm. но видеокарты тоже показывают очень хороший результат у них есть несомненное преимущество то что они через год работают почти так же как когда ты их купил но последний год все кто покупали асики они остались в очень большом плюсе из-за того что курс рос Сложность росла не так быстро, как курс, uh -huh. и сейчас, например, некоторые устройства окупаются вообще за 2-2,5 месяца без учета роста курса. А uh -huh. если брать с учетом роста курса, то вообще за месяц можно отбить устройство. А какая минимальная сумма, вот если я, например, решил вложиться в асики, там, в майнеры на видеокартах, неважно во что, если я решил на этом зарабатывать, что мне нужно для этого сделать, какую сумму мне нужно выделить, помещение там, и так далее? Но ну, если покупать один асик, то в принципе никакое помещение можно не выделять, можно поставить его дома. Mm -hmm. А стоить он может от 2000 долларов. То есть это достаточно доступно для любого человека. Ну, то есть 120-150 тысяч рублей. Да, а сколько говоря, денег да. он будет приносить? А, он ну вот он отобьется, я думаю, месяца за два. За 10 дней 500 долларов да, может приносить. А -а -а. Я вообще всем этим делом еще в детстве заболел. Когда мне мамка с, пап с папкой дельта Spectrum подогнали помнишь, такая была еще с кассет, игры загружались, закачивались им, помнишь? А какие риски? Я так понимаю, что это мощное достаточно оборудование, mm. нужно, соответственно, подключение сети. Да. Если поставить там 10 асиков в квартире, то это может все, наверное, сгореть чертовой матери и вообще не да, работать. Да, все верно. То... Пытается делать ну, в таком не домашнем формате, не несколько устройств а больше, mm -hmm. они забывают о том, что надо специальная проводка, которая выдерживает высокие напряжения, что надо специальная mm -hmm. вентиляция, надо фильтрация воздуха, надо специальные в общем, специалисты, которые все общем, поддерживают. Ребята, если вы соберетесь делать майнинг дома в домашних условиях, обязательно продумайте электрику. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. может все погореть и навредить еще вашем квартире соседям. Не ну, дай и просто бог. в дом в квартиру обычно заведено ограниченное количество киловатт, mm -hmm. а как правило 3,5 а это всего 3,5 майнеров, даже, наверное, меньше. Mm -hmm. А если электричество то есть один майнер, один киловатт у меня сейчас? Один майнер 1,2 киловатта употребляет uh -huh. в час. А, Жень, как максимально быстро можно начать, чтобы не ждать там 10 месяцев, пока тебе это все привезут, а сразу запуститься и начать работать? У нас есть офис в Китае, мы там закупаем непосредственно день в день и доставляем в Москву за 3-4 дня. Это супер быстро, М -м, очень шикарно. безопасно. И у нас очень много клиентов, которые сейчас покупают даже не для того, чтобы манить непосредственно, а просто чтобы привезти и продать его в Москве, потому что на этом можно заработать 10-15% за одну неделю. Это, это супер доходность. М -м -м. При этом это все еще в долларах, можно сказать, доходность. М -м -м. И само оборудование пока едет, оно еще и дорожает. Блин, Я правильно понимаю, что -то? сейчас такой прям бум на аутаске? Сейчас S9. просто нереальный хайп. И если этим заниматься, то вот надо прям принимать решение сегодня, а лучше вчера. Я правильно понимаю, что сейчас это актуально, через там, пару месяцев, пять месяцев, неизвестно, что будет? Я да. думаю, что уже не будет так выгодно просто вкладываться в крипту и ждать, что она вырастет, потому что у нее уже очень высокий уровень для роста. То есть до этого mm -hmm. был эффект низкой базы, когда она выросла в 20 раз тысячи. С 20 тысяч она уже в 20 раз не вырастет за там, год. Mm -hmm. вот. Поэтому сейчас самое офигенное – это вкладываться в оборудование либо для перепродажи, либо для майнинга. Вот эти все помещения, которые мы сегодня видели, сколько вообще здесь техники, на какую сумму? Ну, что, я не могу сказать точную цифру, но скажу, что те люди, которые к нам входили как э, в фонд. А, у нас вход был от 5 миллионов минимум, и клиентов у нас достаточно. Сколько же все это жрет электричество, если каждая единица 1,2-1,3 киловатта? Ну, в месяц несколько миллионов рублей мы платим за электричество. Несколько миллионов рублей в месяц? Да. Ребята, представляете такой счет за коммунальные услуги в несколько миллионов рублей в месяц? Осталось очень много вопросов, которые мы не обсудили. Скажи, можно ли к тебе как-то обратиться за консультацией? Там, я не знаю, сможешь ли ты отвечать на вопросы под этим видео? Да, конечно. Будем... Я открыт, меня легко найти в социальных сетях. Пишите, я отвечаю на вопросы. Отлично. Ребят, ссылки оставим все в описании на Женю. Если что, обращайтесь к нему. Если вам нужна конкретная сейчас, может быть, какая-то ну, хотелка, советка по тому, как хранить правильно биткоины, большие суммы храните на бумажном кошельке, маленькие суммы храните там, где считаете удобным. Ты можешь порекомендовать какой-то вот конкретный кошелек, который лучше использовать, там на долгосрок, для быстрого да, там, да. использования, обмена а, там и так далее? На данный момент я считаю, что для абсолютно максимального функционала и абсолютного контроля своих биткоинов можно использовать а, оригинальный кошелек Bitcoin Core. Для тех, кто хочет просто и безопасно использовать свои биткоины, например, в мобильном телефоне, <coughs> вы можете поступить следующим образом. Заходите на сайт bitcoin.org. И в разделе «Кошельки» есть раздел, который описывает большинство самых популярных кошельков по полной программе, со всеми плюсами и минусами. Если людям интересно, какие кошельки использую я, я использую полноценную ноду на сервере. Я использую копей в телефоне, я использую свой кошелек в телефоне. Вообще у меня установлено около 15 кошельков различных модификаций и вариаций, потому что я их постоянно изучаю. И на данный момент я сейчас создаю Ethereum кошелек с мультиподписью, который позволит осуществлять хранение и отправку любого ERC20 совместимого токена и продажу этого любого токена за фиат. То есть, ну, то есть сути, менять любые токены на любые токены. Мало того, что вы сможете менять в моем кошельке, вы сможете проводить ICO свое собственное через мой кошелек. Буквально, наверное, уже точно через неделю вы сможете э, качать наше приложение и в Apple Store и Google Play. Слушай, вот такой вопрос, скорее всего, будет у наших слушателей. Это если пользоваться FX-коином э, нашим слушателям, это выгоднее будет, чем, допустим, метить на тот же Best BestChange или LocalBitcoins по курсам, например, и по скорости? По скорости однозначно быстрее, в разы быстрее, в десятки раз быстрее. По поводу надежности, для того, чтобы просто купить и отправить абсолютно надежно, и по стоимости курса, я так скажу, вы можете просто зайти в FXCoin, посмотреть, почем вы сможете купить биткоин и зайти на BestChange или на LocalBitcoins и посмотреть, почему там продается. Выводы делайте сами. Сейчас мы активно работаем над имплементацией решения мгновенной траты биткоина с помощью дебетовой карты, без Каких-либо дополнительных действий. Просто вы берете свой сотовый телефон, где у вас эфикс коин установлен, подходите в Макдональдс пей с прикладываете и оплачиваете себе бургер э, рублями. Макдак получит рубли, пользователя будут списаны битки. Да, мы сейчас над этим работаем, и это будет круто. Слушай, Ваня говорил, что тебе премию вручал Сергей Дружко. Это правда? И сколько биткоинов ты ему продал? <свят> а, нет, я не продал ему биткоины по одной простой причине. Они мне самому нужны, поэтому я у себя охраняю. <свят> <свят> <свят> Премия в Сочи проходила, да? <свят> да, премию вручали в Сочи. Туда съехались со всей страны лауреаты, участники, организаторы. Было очень много людей, порядка, наверное, может быть, 200 или 300 у нас только в зале сидело. Саша, спасибо тебе большое за то, что пришел, поделился этими ценными знаниями и навыками. Ребят, напишите в комментариях ваши вопросы к Саше, если будет много лайков, много ваших комментариев, то мы попросим Александра записать для вас какой-то годный контент и выложим его у нас на канале. Друзья, надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас очень полезен, потому что перед тем, как вы ныряете в этот инновационный новый мир, вам нужно понять, как обезопасить себя. Я хочу, чтобы вы не косячили.